Народ, всем привет! Как вы знаете, сегодня прошел стрим Альберта Жильцо, где он рассказал много интересной информации, поделился с тем, что было сделано за год, как это было сделано и что приблизительно планируют делать на следующий год. А, мой редактор в группе ProCaliber, за что большое спасибо, Егор, подготовил стенограмму, которую в принципе я зачитаю и, может, какие-то свои мысли попутно еще и выражу для тех, кому лень смотреть целый стрим. Но, если честно, я рекомендую посмотреть стрим, возможно, там под ним что-то написать, ведь Альберт не только рассказал, да, но и какие-то мысли свои выразил и я основные мысли зачитаю, которые попали в наш пост в группе Калибр, но много всего дается все равно за кадром. Поэтому рекомендую потратить немножко своего времени но для тех кому лень поехали начнем с того что озвучили в самый конец можно так сказать в последнюю минуту перед тем как выключили стрим в декабре будет сокол за кредиты кто очень ждал поздравляю вы дождались одна из больших целей на следующий год поменять 0 на единицу это будет очень масштабное обновление с точки зрения технологий. проведем не одну песочницу здесь имеется ввиду у нашего каждого патча есть три цифры да это первая цифра точка, вторая цифра точка, третья цифра тоже третья цифра это маленькое обновление Вторая цифра это более крупное обновление и соответственно первая цифра, которая там сейчас у нас находится 0, да, это очень крупное обновление в плане технологий для самой игры. Это и будет наша единичка, они к этому очень сильно стремятся, мы естественно очень сильно этого ждем, который позволит им на этом новом костяке создавать новые элементы, которые они сейчас создавать не могут. Ну и соответственно, большая хорошая новость, что у нас опять появятся песочницы, на которых они будут тестировать. И я хотел бы напомнить, что песочницы это не то, что будет, это то, что может быть. Ну так, заранее. Поехали дальше. Очередная цитата Альберта, мы не можем просто так завтра включить статистику. Работа над этим займет много времени, по сути, как еще одну игру сделать. Но ну и очередная цитата, которую нельзя обсудить в отрыве предыдущий от предыдущей. «Введение статистики кланов продлевает под собой огромное число обновлений для каждого игрока в единицу времени. В данный момент на той базовой архитектуре, что есть у игры, это невозможно. Это положит всю систему». На следующий год это самая крупная запланированная работа для студии. И за это может сделать выбор, что в ближайшее время не стоит ждать нам ни статистику, соответственно, ни кланы. Ведь по словам разработчиков, они просто технически сейчас не могут это реализовать. Как говорил Альберт, что что если они сделают так, как они уже тестировали это сделают, то многие люди, у которых слабые компьютеры, очень плохой интернет, они просто не смогут играть в эту игру, если, конечно, вообще игра сможет резать, потому что это очень большая нагрузка. И пока они технически не решат эти проблемы, такие вещи у нас не появятся, в принципе, в ту же копилку падает, и желание игроков играть там 5 на 5, там 10 на 10 и тому подобное... Как я понял, матчмейкер надо переделывать, архитектуру надо переделывать, это очень большая работа и возможно все это будет, когда они перейдут на новую архитектуру. Пока, к сожалению, увы, остается ждать. Также Альберт напомнил про сроки, он сказал, что выпустить контент в сентябре, нужно начинать делать его в марте. Соответственно, это проходит аж 6 месяцев. Представьте себе, да, просто на минутку, вы, как игрок, написали что-то разработчикам, я хочу вот это, вот это в игре. Они такие, ой, классная идея, вносят это в план, и это появится не раньше, чем через там полгода. И то, если они это впишут себе в этот план, возможно, они ставят на другой себе план. Контент делается на очень большую дистанцию. Ну и там же он, в принципе, упоминал, что они выпускают обновления раз в неделю. Наши ежедневные микрообновления. И эти, это обновление там тестируется два дня, заливается еще один день, остается у них всего лишь два дня чтобы это обновление просто сделать. Ну, там еще плюс выходные, получается целая неделя. Ну, так, чисто комментарий от меня. Если подумать серьезно, в какой еще игре, ну, х, допустим так, мало в каких играх обновления, даже микрообновления с фиксами выходят раз в неделю. Я уже молчу про то, что патчи, которые выходят там раз в два месяца, да, допустим, э, не в каждой игре такое есть. Не не у нас каждый раз мега глобальный, но тем не менее. Ну, не знаю, как вы, я привык уважать чужой труд. Но давайте перейдем к важным, интересным новостям. То, что ждал я, то, что ждали многие, то, что уже мы почти перестали ждать в нашей игре, потому что, я думал, забили уже давно, это белорусы. Что по этому поводу сказал Альберт Жильцов. Белорусы будут раздаваться бесплатно за ивент, можем себе позволить. Разве уж мы задолжали вам этих оперативниках, мы их выпускаем. Но есть некоторые нюансы. Модели были сделаны давно, мы научились делать их с большой детализацией. А эти модельки мы особо не трогали, подумаем как сделать так, чтобы их получение не превратилось в сдохни или умри, так как на носу предновогодние хлопоты. Ну, начнем с того, что это, во-первых, чего? Но ну, это удивительно, да, разработчики дают нам каких-то оперативников бесплатно за EVEN, Ну Тоже за наше потраченное время, и судя по словам, что они не хотят, чтобы это было сдохни или умри, то на это потребуется не так много времени, и большинство аудитории калибра все-таки смогут этих оперативников забрать. Если думать логически, то модельки были сделаны давно, соответственно, где-то качество будет не так хорошо, как сейчас. Ведь они их просто взяли и добавили обратно. Соответственно, я не знаю, будут ли там какие-то новые механики, новые там, технологии использования их, да, какие-то мега крутые обилки. Или это будет повторение каких-то старых обилок. Ведь времени прошло много, а оперативники все-таки у нас старые. Поэтому, мне кажется, не стоит от них ждать чего-то мега интересного. Хотя, я могу ошибаться. Их надо сначала пощупать, и как только пощупаем, соответственно, вы первую узнаете на этом канале и в группе Pro Calibur. Что с этими оперативниками можно делать и как они будут играться. Далее была затронута тема натиска. Для вас мало вести новый игровой режим натиск, нужно связать его с экономикой. В него мало играют, так как награда не соответствует затраченному времени и расходу ресурсов. Ну и также бы он упоминал, что в натиске планируются изменения, включая элемент игрового процесса. На что хотелось бы, если честно, посмотреть. Хотя, я, если не лукавить, то я не играю в натиск. Мне натиск не нравится, все-таки игра с ботов, а я больше привык играть в пвп. Ну и с одной знаете стороны обидно за разработчиков они старались сделать интересный режим. А фидбэк от игроков был такой: Мы хотим не интересный режим, мы хотим просто быстрее больше зарабатывать. Но игроков тоже можно понять, да, соответственно, они спецоперации тратят там 5 минут, натиски тратят 10 минут и получают такую же награду, как за 5 минут. А так зачем я буду играть там? Я буду играть в спецуху и фармить. Грубо говоря, зачем я буду получать удовольствие от игры? Если оно приносит немало денег. В общем, здесь, получается, разработчикам надо просто повысить сумму и как-то стимулировать игроков зарабатывать там. Ну и, честно, для меня было удивительно слышать, что когда повысили сложность спецоперации, народ пошел не в натиск, а очень многие пошли в зачистку. В самый скучный режим, который есть, блин, в нашей игре. В зачистку. Не в натиск пошли, а в зачистку, ведь там быстрее зарабатываешь. Это очень печально, если честно, и для меня это было небольшим таким удивлением. Но разработчики услышали жалобы и поняли, что надо как-то и поднимать экономику. Что в принципе логично, ведь в натиске ты тратишь много расходников, соответственно, получаешь чуть меньше. Но лично я вот для себя в первую очередь считаю, что надо получать удовольствие, а потом зарабатывать. Но, видать, часть аудитории считает по-другому. И они были услышаны. Поехали дальше. В команде калибра до конца не определились, какие ранги были бы оптимальны для игроков. В новом сезоне рангов продолжатся эксперименты. Возможно туда вкинуть опять туман войны, но, как по мне, это будет пока лишнее. Пока это еще очень лишнее, оперативники не переделаны, это будет по-старому. Столкачей это заходит, в рангах, мне кажется, пока это не зайдет, лично мое мнение. Возможно, там нас ждут какие-то другие эксперименты, переделка матчмейкеров, другие награды, другие рейтинги. Надо на посмотреть. Далее, тестирование тумана войны незаконченное. Решают, каким образом можно вводить его в игру, либо только в качестве ивента, либо на постоянной основе. Так как мнение комьюнити очень сильно разнится. В команде очень много идей, что и как можно сделать. Понятно, что здесь надо, если водить на постоянку, переделывать обилки оперативников перебалансировочку какую-то сделать, где-то что-то поменять, это все понятно, это все прекрасно. Судя по опросам, которые проводились в Калибр Life у нас в группе про Калибр, народ разделился на два лагеря, но большинству все-таки туман ваны понравился, чем не понравился. Единственное, люди не могли определиться, это на постоянной основе сделать или на ивентах. Как мне кажется, большинству игроков, которым это не понравилось, они просто мало играют в PvP либо мало умеют играть в пвп, потому что люди которые умеют играть они такие кайф, кайф, кайф, я в их числе мне тоже понравилось. Ну естественно то Майнваны требует переделок, посмотрим к какому выводу придут разработчики. А ну и да, чуть не забыл сказать, следующий ранговый сезон будет во взломе, вот это будет интересно, Даешь эксперименты. Кстати одним из удач экспериментов они считают охоту за головами как сказал Альберт, отомстить за все плохое и зло, которое мы вам сделали, мы еще дадим. Так что ждем очередную активность, которую можно будет поймать разработчика в игре, нокнуть, добить его и забрать свою награду в виде уникальной нашивки. Кстати, то, чего не хватает, и то, что было раньше, это стримы которые проводили разработчики, но уже не с говорящими головами, как говорится, а как-то по-другому уже их проводить, не так, как проводили раньше. Ну и туда же заранее хотел сказать, когда разработчики играют вам что-то пытаются рассказать, всегда учитывайте, что они разговаривают, общаются, дают вам информацию, и надо еще умудряться играть. Как оказывается, стримить и разговаривать, и что-то вещать, что-то обсуждать не всегда просто. Поэтому всегда делайте маленькую скидочку. Конечно же, не обошлось благодарности нам, донатерам. Как сказал Альберт, за этот год команда игры увеличилась. Спасибо тем игрокам, которые покупают у нас контент. Они дают нам деньги, которые сразу идут в работу. Да, мы поддерживаем игру, потому что она, блин, нам нравится. И это здорово. Естественно, никого я не призываю донатить. Но игра бесплатно не может существовать. Без донатов, как ни странно. Поехали дальше. Очень хорошая новость, если честно, я жду, мне понравилось, когда они не так давно выпустили календарь мероприятий, которые у них планируются. и они сказали, точнее он сказал, что хотят сделать roadmap, это план разработки, на следующий год, постараются в конце этого года или в начале следующего года. Это значит, что мы можем наглядно посмотреть, что приблизительно, в какие периоды в игре планируется. Естественно, они могут где-то задержаться, где-то опоздать, где-то что-то переделать. Но хотя бы приблизительно мы будем знать, что в течение года у нас планируется. Это классно. По крайней мере, нытья станет чуть-чуть, наверное, меньше, а инфы гораздо больше. Одна из тех новостей, которая уже упоминалась, я несколько раз упоминал в своих видео, планируется Twitch Drops. И Twitch Drops это система получения коллекционных предметов путем просмотра игровых трансляций на Twitch определенное количество времени. Планируется уже в декабре, в соответственно, обновление 0.13. А там будет голда, прем, косметика, расходники, легендарки, в общем, всю подробную информацию скоро увидите у меня на канале. Ну естественно, всегда присоединяйтесь к моим стримам на Твиче, не забываем. Димон стримит ВКонтакте, на Ютубе, на Твиче и где-то там еще. Гудгейм, вот, кстати, да, гудгейм. Ладно, поехали дальше. Кстати, очень интересный комментарий. По поводу усложнения спецоперации. Все, что мы делаем, мы делаем сознательно. Раньше это был легкий фарм режим, но даже сейчас винрейд все еще выше, чем хотелось бы. Так что не так уж сильно мы и зажали. В общем, разработчики считают, что в принципе плюс-минус нормально. Ну, я лично считаю, что спецоперация, это спецоперация. И она должна быть изначально, блин, сложной. Иначе смысл в нее играть. Тупо фармить? Никогда не понимал, зачем фармить и не кайфовать от процесса. А какой кайф, если ты просто ходишь, всех разваливаешь за пару минут. По-моему, это бред. Тогда идите в зачистку. Что, в принципе, народ походу и сделал. Ладно, поехали дальше. По поводу залежи ресурсов. Игроков, у которых пятизначное количество ресурсов, буквально несколько процентов от всей массы. Так что не совсем правильно говорить, что у всех полно ресурсов, и с ними нужно что-то срочно делать. Но все же будем придумывать некие активности, в которых эти ресурсы будут тратиться на что-либо. Ну, как по мне, идеально тратить ресурсы в кланах, которые потом будут. Но, если честно, тут действительно есть такая проблема. Но она, как мне кажется, ну реально же, наверное, не у всех игроков мало, кто может задротить столько времени. Поэтому ресурсы хоть и копятся... Но не вот такого большого количества игроков, все-таки даже некоторые люди не успевают пройти боевой пропуск, да, ну как к примеру. Хотя казалось бы, что тут сложно за два месяца его пройти, но тем не менее, если ты не успеваешь выхватить даже боевой пропуск, то навряд ли у тебя скопилось много ресурсов. Но high level контент всегда должен существовать, и если что-то у кого-то копится, он должен иметь возможность куда-то это потратить, тут в принципе народ прав. Ну есть печальная новость, э, возможность писать личные сообщения когда-нибудь будет, но сначала нужно разобраться с базовой архитектурой, которая не позволяет создавать такие элементы социализации. На ближайший год глобального чата не будет, это печальная новость, но как и говорилось, разработчики переделают архитектуру и когда-нибудь, дай бог, у нас это появится, пока добро пожаловать в кланы, в дискорды, ну имею в виду в клановые дискорды, там всегда можно писать и говорить. Хоть какой-то выход, Ставьте ссылочка на наш клан по данным видео. По поводу кастомизации интерфейса, это имеется в виду, что цвет прицела, перенос счетчика патронов и тому подобное, возможно это будет, но не в приоритете, лично я с этим тоже полностью согласен. Не самая важная вещь, которую стоит сделать в нашей игре, у нас есть гораздо более глобальные проблемы, которые следует решать. Далее серьезный вопрос, который действительно стоит решать в отличие от кастомизации, это оптимизация. Давайте немножко процитируем Альберта. Я не знаю, что это слово значит, никто не знает, что вы себе там напридумывали. Это просто набор звуков. Оптимизация — это процесс, а не результат. В данный момент много что для этого делается. Вот за технологии, но релиз этих технологий только в следующем году и не в начале года. Грубо говоря, ждем в конце года. Первые билды, в которые я играл в офисе, уже имеют преимущество по производительности. Это, конечно, новость хорошая, но вспоминая слова Альберта, который он говорил, по-моему, на одном из стримов, что когда они делают оптимизацию, там они оптимизировали клиента примерно на 10%, то потом разработчики сами же берут, и эти 10% тратятся на визуал, на улучшение и так, далее, и так далее. Потому что по факту клиент оптимизировали, и потом эту же оптимизацию они тратят на добавление в игру еще больших элементов, для того, чтобы было красивее, игралась лучше, были карты больше и тому тому подобное. Поэтому, надеюсь, все-таки оптимизация у нас будет, и чем быстрее, тем лучше. Ну и напоследок, очень странное и неожиданное, Калибр мог быть совсем другой игрой. Когда эта идея была в огромной карте, заранее известной задачей, игроки сами решали, как эту задачу выполнить. После игры в такую концепцию, отзывы приглашенных людей были ужасными. Кажется, мы потеряли очередной PUBG. Но, по-моему, это даже лучше. Не, ну если честно, там бои происходили с ботами на большой карте. Все подробности, естественно, можно узнать в полноценном видео, Они в этом маленьком кусочке. Надеюсь, вам понравились ответы разработчиков. Ну и моя небольшая такая озвучка. С вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.